В Google Analytics 4 появились новые показатели и параметры. Некоторые из них пригодятся для анализа рекламы в Google Ads. Привет, это Мария и Новости Digital. Заработали новые параметры источника трафика на уровне сеанса. Ранее в разделе «Анализ» специалистам был доступен набор параметров «Источник», «Канал», «Компания», которые привели пользователя на сайт или к событию. Теперь набор параметров покажет, какой источник, канал или компания инициировали сеанс. Также в этом разделе стали доступны данные по рекламным компаниям Google Ads, показы и клики, наряду с информацией о поведении пользователей. Для этого ресурс Google Analytics 4 должен быть связан с аккаунтом Google Ads. Кроме того, инструмент оповещения в Google Analytics научился определять сегменты пользователей с необычным поведением. В когортном анализе Google Analytics 4 в модуле «Анализ» стали доступны две новые возможности – скользящие и совокупные расчеты. Также добавилась метрика размера когорты. Стандартный расчет позволяет идентифицировать пользователей, которые возвращаются в конкретный период после включения в когорту. Скользящий расчет определяет пользователей, которые возвращаются в любой период после включения в когорту. Совокупный расчет позволяет суммировать выбранную метрику для пользователей, которые вернулись в любой период после включения в когорту. Используйте новые возможности Google Analytics 4. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!